Всем привет! Мне только что позвонили в дверь и принесли посылку от моей любимой компании Jeunesse. Но дело в том, что я ничего не заказывала. Нужно посмотреть, что же мне принесли. Сегодня у нас... 9 марта 2017 года. Я так предполагаю, что это подарок к 8 марту. Все правильно. Смотрите. Какая приятная посылка. Лучше не бывает. Даже цветы живые. И печенюшки. Все. Нужно идти пить чай. Всем пока.